Блять, ну, подожди, да, я один раз придумаю, потом буду уже говорить. Блядь, у тебя уже налажено. Вот у тебя один формат. Ты вот наладил формат, и ты хуянешь в этом формате, блядь. Ты думаешь, как? Ты а у меня мысли пиздец. Ну, вот, я ты не ты... знаю, что говорить. Ладно, хорошо. У меня мысли путаются, блядь, каша в голове. Здоровая аудитория, решил сменить, блять, какой сменить заебал? Здоровая аудитория, решила разнообразить тематику канала, тут э, видосы выходят э, на футбол, стримы, но это мы тоже продолжим делать, но э, решил посмотреть на ваши отзывы, на прогнозы по ММА, но конкретно UFC, вот будет на выходных карт, 267 -й. блин, охрененный карт, интересные бои, э, много русских. Мы русские, не обманываем Анклайв, Волков, Петр Ян, Чимаев. Просто бомбовые бойцы. Кто знает, тот поймет. Вот. Решил рассмотреть сегодня Ханзат Чимаев против Лиджилианга. Такой не особо известный боец Лиджилиан. Хрен его знает вообще, кто это такой. Первый раз услышал. Ну, посмотрел про него, посмотрел пару боев и Ну, ну такой стойки, но ну, особо не сказать, что технарь, ну и он будет против Чимаева. Ну, Хамзата и Чимаева, наверное, знают все, популярная личность, ну и довольно-таки серьезный боец, э, сколько он, три боя провел UFC, э, три боя провел очень быстро, там буквально подготовка у него была там ну, два месяца между боями, вот, все бои до... закончил досрочно, очень серьезный чел, 27 лет, но у него уже простой год. Он заболел коронавирусом, там что-то с осложнениями. Были видео, где он кашлял кровью в умывальник. Короче, доходило вплоть до того, что он хотел завершить карьеру. Хотел завершить карьеру, но... съездил он полечился в Америку. Там ее все обеспечили ему врачей. Ну, а потом в Чечню к... Блядь, как его зовут? Как президента Чечни зовут? Потом съездил к Кадырову. Ну и Кадыров его там подлечил своими врачами. Ясно, там понятно, что врачи там серьезные. Ну и вот, короче, в субботу будет драться с Яковой Джилиан, блядь. Короче, мой прогноз. Что Чимаев его выиграет, это без вариантов. Потому что Чимаев просто. Жаждет сейчас восстановиться, жаждет, жаждет победы. Ему надо победа, чтобы получить топового бойца. Поэтому он будет ругать и метать. Вопрос только, как он завершит бой. Или решением, решением судей, или досрочкой. Ну, джиллиан стойкий боец, смотрел его бои. Да, может вылетит дурак. Очень будет хреново, если блядь, залетит Чумакево Лаки Панч. Ну, Хамзат не тот боец, который будет рисковать. Я думаю, что переведет он его и там будет мучить и в итоге или забьет, или задушит. Но я думаю, ну или болевой. Я думаю, скорее всего будет болевой или удушение. Ну не знаю, Раут. Второй, третий, может быть третий, ну не суть. Э, там есть коэффициент интересный. Короче, есть два, два интересных коэффициента. На победу и или сдачей э, 3,25. И второй коэффициент 2,5 на кого-то э, такого. -то, кого, то есть, ну, и он его листоки отправит в нокдаун, ну, нокаут, можно сказать, или э, изобьет в партере. Ну, как бы 50 на 50. Поэтому я бы выбрал... Более высокий в центре 25. Сделал бы ставочку. Так, напишите в комментарии что вы думаете про а, такие ролики. Про, а, про год, прогнозы в таком формате на UFC. Ну и подписывайтесь на канал. Ставьте лайк.